Смотри, он из реки остается. Гуляй! У тебя снова страна в любом случае ассоциируется именно с Германией. Так да, кормят, дальше гадать. А, а, а что он людей не боится? Ну правильно, если ты будешь дальше гадать, Что кормит, да, крачить что-то. А так э, да, ты еще. да я его на видео снимаю. Так я тоже. А он мужик высоко в тракторе сидит, ему не страшно. ДПСники приехали. Есть так, надо сваливать отсюда. Мы стоим на желтой полосе. Сейчас еще ДПСники нас накажут. Остановились возле медведя. А он с ними разговаривает, смотри. Да, видео снимаю. И что они с ним делать сейчас будут? Разговаривает с ним что-то. Говорит, эй, косолапый, сваливай с дороги, коты. Он сам снимает. О! А О! Смотри, он на машину прыгает, надо стрелять, сваливать. Давай, давай. Да ну и стрелять-то нельзя. Чего они там ржут? ржут с него, ага. Что-то по рации передает. Типа, сюда еще понюха-то понимаешь что люди там сидят что пожрать можно малой глупый ну. не не не сюда не надо идти <Слышко> А не, идет опять к ним. Сима, сима, сейчас запрыгнет. Ты <свят> заднее стекло плохо видно. <свят> Во, прыгает на них. <свят> прыгает на гаишников, Мишка. <свят> прыгай, прыгай на них. <свят> <свят> Прячется. мужик со стволом. Говорит, давайте его пугну. Стреляют. <звук> Стрельнул и смылся. Не, вон он остановился. Конечно, я к нему побежал. Документы. Je ne sais pas, il ne vous fait strength if job смелее может подойти но <связь> это уже все ну да. Ну можно. Сейчас попробуем. Ну вот это уж черезщу. Так вот, держи его, девчонок прицели. Ну, малеха, дядя, не достает, а? До тебя он. Да он не достает, не ты до него. Ну, посмотри, снимай столько, сколько уже... Как Вадим, Ну, как такое, ты? знаешь, такое видео, дядя, снимают, только дураки. Кому, блядь, жить неохотно, наверное, или а, что-то еще да, типа того. Надо, стой,